Всем здарова, ребята, с вами я, Вули, и в одном из последних видеороликов мне тут написали «Расскажи, как достать Fall Guys бесплатно на ПК без смс-регистрации в 2021 году?» И я ответил, ну, поищи в Википедии, но мне сказали нет. Поэтому мне пришлось искать самому, и я достал пару-тройку советов для вас, как получить игру бесплатно и как купить ее, но за более дешевую цену. Хе, хе погнали к видео. Итак, начнем с того способа, который я рекомендую лично вам, и он проверен, и вас 100% не кинут. То есть за этот способ я ручаюсь, и данным способом можно пользоваться сколько угодно раз, на этот данный способ и даже можно заработать. И да, он совершенно бесплатен. Ну, это сайт геймхак, конечно, да. А, год назад у меня уже выходило видео по геймхагу, она набрала очень просмотров, что неплохо, очень сильно отпутнул мой канал. Спасибо большое вам. Вот, спасибо. Но, но, несмотря на все мои зашквары, на данном сайте все еще можно получать бесплатные игры. Да. За выполнение различных заданий. Давайте я объясню, как это работает. Вот ты играешь в игры. И ты это делаешь чисто ради удовольствия, да? А если я тебе скажу, то, что ты на этом можешь еще и заработать. Что заработать достаточно нехило? Блин, это выглядит как реклама. Гимхак, если вы хотите купить себе рекламу, пишите в личку, а, да, в ВК. А, готов а, заказать <laughs> снять видосик. <laughs> да, вот. Ну, короче, это просто было чистое объяснение того, что как это работает. Но, заходя в гимхак, вы заходите в «Получать призы». А, ищите здесь, короче, в названии «Fall Guys». И вот у вас, короче, есть а, две игры. И вы такие, хм, на Full же один. что же нам делать? Ну, а я объясню для гений мыслей, для тех людей, которые не знают просто английский язык, а пользуются переводчиком за позвон. Смотрите, а, та, которая дешевле, это обычная игра. И то есть, стоит 8000 гимасиков. Их заработать очень легко, я зарабатывал сам около 60 тысяч, поэтому это не тяжело. Вторая игра, это чуть дороже и... У нее нет скидки. А это Fall Guys Collection Editor, то есть Fall Guys с различными паками. Вроде как все паки там будут, да? Да, да, да все паки. Ну, а какую выбирать, это вы уже сами от своих э, возможностей, времени и так далее. Сами выберите для себя. Так, второй способ. Ну, он тоже бесплатный, но по большей части на удачу. Это участвовать в различных конкурсах, розыгрышах. Да, вообще везде только могут раздать бесплатный Fall Guys. А, Минус этого способа в том, что у вас есть конкуренция, ну и вам может просто не повезти. Но если вам повезет, это будет круто, ведь вам не надо тратить ни времени, ничего. Вы просто на шар получаете Fall Guys. Так, третий способ. Он относительно бесплатный, но... Но-но-но, я его осуждаю, сразу говорю, что мне данный способ вообще не нравится. Но его все таки можно использовать. Это скачать бесплатный фулгайс, а именно пиратку. А -а -а -а -а. А -а -а Все мы пират в душе. Боже мой. А -а -а -а. Так, минусы данного способа. Но это вы не сможете играть в официальных серверах. Обновление будет выходить позже. Плюсы, ну, во-первых, вам не надо не рисковать никак, ничего не делать, просто скачивайте буквально на первом сайте и играйте на пиратских серверах. Но осуждает такой вид, но скорее всего полный-полно читеров. Ну и давайте к последнему способу, даже нерадостный голос за кадром вам расскажет, что можно купить Fall Guys за половину стоимости, а именно за 200 рублей или меньше. Ну это смотря как вы найдете. и данный способ также рискованный, ведь я не верючаюсь ни за один сайт в интернете. Представьте себе, ну, имеется в виду ни за один сайт, который продает игру по скидки. скидке. Но в целом, если поискать, то можно найти ключ со скидкой в 20%, 25%, 30%, 40%, ну, блин, даже 50%. Но это как вы будете искать, и все на ваш страх и риск, я ни за что не рычаюсь. Да, вот так вот я от себя все вину и как бы скрыл. Всем удачи!